Меня зовут Азиза, и это наша подруга Элис. Она у нас появилась маленьким-маленьким котеночком, это была подарка мне на 8 марта. Элис один год и 10 месяцев. Элис очень активная кошка, она э, любит общение, любит быть в центре внимания и категорически не любит одиночество. Поэтому, если мы в вами, то она тоже не прочь поплескаться. Если мы находимся на кухне, то она кушает вместе с нами. А если мы спим, то она спит вместе с нами и под одеялком. Самые главные ее враги – это двери. Поэтому она очень ловко научилась с самого детства открывать ее лапами. Поэтому у нас везде открыты двери. Она не любит, чтобы они были закрыты. Об акции мне рассказал мой брат. Он поделился со мной ссылкой. Я заполнила тест, далее, если честно, ожидала, что придет маленькая упаковочка, грамм на 100, на 200, но мы были удивлены приятно, когда получили огромную коробку, тяжеленную, и Элис думала, что это кошачий Дед Мороз сделал такой подарок. В наборе были две упаковки по 800 грамм Purina One Adult, пять упаковок по 200 грамм, это было для друзей, новая красивая мисочка, коврик и брошюра с подробностями об акции. Мы постепенно переходили на новый корм. Если брать в процентном соотношении, то сначала 25%, 50%, 75% потихоньку полностью перешли на корм Purinovan. До этого она кушала э, немного натуральной пищи, немного сухого корма, то есть как бы мы совмещали и комбинировали. Но после перехода на Пурину, я думаю, что мы полностью перейдем на сухой корм. До этого она была более раздражительной. То есть, если ты захочешь ее погладить, то получишь большую порцию царапин. Она не любила ласку. то касается ее шерсти, она была более тусклой и часто линяла. Хочу сказать, что с каждым днем Элис выглядела все лучше и лучше. Ее шерсть стала более блестящей и меньше линяла. И мне было приятно наблюдать с каждым днем все больше и больше, какая она становится красотка. Что касается ее раздражительности, она стала более ласковой. То есть теперь ее можно было погладить, поиграться. Она совершенно спокойно на все это реагировала. Ну и пищеварение улучшилось. Я замечала, что с каждым днем она с удовольствием бегала к своей новой мисочке и наслаждалась кормом. Когда тестирование подошло к концу, я хочу отметить, что Элис полностью поменялась. С ней произошло очень много нового и интересного. Это было отличное время с Пуринован. Однозначно мы полностью переходим на корм Пуринован. Спасибо вам большое.